привет еще раз то есть продолжаю рассказывать о поступлении золотого дождя от производителя фабрика очень интересная модели всегда необычные сочетания всегда крутые поехали смотрите пришла какая красота сумочка 200 модель 1395 выполнена из красивой рептилии рептилия а, такого бежевого легкий пудрово-розовый оттенок такой немножко необычный она на ощупь, знаете, прям как кожаная фактурная такая как будто прям выполнена из натуральной кожи то есть смотрится очень интересно ручки на кольцах по бокам крепление для длинной ручки у нас сзади карман на молнии размер небольшой формат полукруглый на дне ножки. Вот такой вот длинный ремень интересный. Смотрите. Вот, вот такой. Плепанный так, весь интересный. Очень интересный для интересной детчи. Вот такая красотка. Так, следующая модель этой коллекции выполнена в таком же сочетании. Но здесь добавлено больше перламутра. Такое впечатление издалека, как будто это замша. Она вроде блестит, и между тем такое ощущение, как будто бы замшая, как будто ощущение такой, знаете, махровости. Смотрите, как здорово и интересно применен дизайнерский прием. Спрятали карман? Опа! Казалось бы, ну, полукруг, солнце. Здесь перфорация. По перфорации однозначно подложен подложка еще эко-кожа чтобы не попадала влага всякая разная внутрь сумки да вот здесь показываю вот так выполнено, то есть подкроена и очень аккуратно все отстрочено смотрите какая строчка везде ровненькая как стараются швей для нас для девочек для звездочек сзади регулируемые ручки вот один вот такой вот здесь перегородка у нее и два кармана городской рюкзак небольшой послужит другом или подружкой на каждый день вам вашей маме дочери подруге, кому угодно в общем и вот такая ручка интересная здесь на кольцах то есть э, будет прям отличный подарком. Так, и такой же рюкзачок пришел, то есть это прям новые модели, прям новинки-новинки, и даже на сайте еще нет. Вот в таком сочетании основа, если здесь основа идет шоколад, ой, простите, свечи падают. Если здесь основа шоколад такой припудренный, то здесь идет основа черная, Здесь рептилия сера, белая с черными элементами и серебром. На камеру не видно, но серебро очень интересно блестит. То есть, никак не видно, да? Никак. Ладно. То же самое, то есть, прием дизайнера закрываем перфорированным, красивым солнышком карман. Покупаем. И идем себе радуем любимых. Ля -ля -ля -ля. Короче, ребят, спасибо за то, что вы смотрите, за то, что вы подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы вы хотели посмотреть. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, люблю вас, пока.